Меня зовут Аися, мне 9 лет. Я прихожу в 3 класс, в 3-й Б. А так я была во втором. м а Брекеты мне поставили, когда мне было 9 лет. А это, кажется, было в мае. Я чуть-чуть боялась, потому что это, это было впервые. Я не знала, как брекеты ставятся. Ну, я у многих людей, конечно же, видела, но я не знала. Я боялась то, что а вдруг там будет слишком больно. Ну, когда мне ставили, когда их, как сказать, к зубам ну, так сильнее прижимали, вот тогда было больно. И там пару дней тоже добила, мне было больно. А потом я уже привыкла. мне него вот даже, когда меняли, мне не было больно. Ну, потому что я уже привыкла. Ну Первый цвет у меня был фиолетовый и желтый, потому что это мои любимые цвета. Но чтобы повторять некрасиво, мы решили поменять, ну я решила поменять на оранжевый. Да, вот у меня бывают проблемы, приходится вычищать, но вот когда ты в каком-то торговом центре, в парке гуляешь, вот тогда бывают проблемы, особенно когда рядом нет воды, приходится как-то языком так выкобыривать. Часто раньше я покупал покупала орехи, там, арахисы, ну, я их, естественно, любила и кушала. И вот, когда мне сказали люди орехи, я, конечно, чуть-чуть расстроилась. По орехам чуть-чуть скучаю, а так нормально. А, яблоки тоже есть проблемы, потому что бывает, я вот кусаю, и там маленькие кусочки могут застрять у меня где-то там, ну, вот это вот посередине могут застрять, ну, или где-то вот тут. И все приходится вычищать. Что делать, если у тебя отвалился брекет, например? Ты кушаешь, просто спокойно сидишь, например, играешь, у тебя просто отпал, отпал брекет. Для начала, если тебе 9-10 лет, ну, если ты еще ребенок, можно сказать, надо срочно, ну, если родителей рядом нет, то им позвонить и сообщить. А если они рядом, то подойти к ним и сказать и показать. Если у тебя на завтрашний день, например, есть прием, то надо завтра будет уже как раз прийти и рассказать то, что у тебя отвалился брекет. А если у тебя нет приема, ну, например, будет ну, где-то через месяц или через три недели, надо постараться записаться ну, на ближайший день, чтобы тебе все поправили. У вас есть обычная щетка, а там в середине есть только небольшой проемик, такой вот, ну, вот средненький. И это специально для брекетов, чтобы, ну, обычная щетка там уже будет зацепляться, а там только специальный проем, так, чтобы было легче проходить. А есть еще монопучок. Монопучок помогает верхней вот этой вот стучки. Это можно и, хоть у тебя есть брекеты, хоть нет, это все равно тебе может помочь. Если у тебя что-то можно строить, ну, вот тут, ну, да? Ребята, если, если вы боитесь ставить брекеты, если у вас кривые зубы, вы что-то боитесь делать, не бойтесь. Если, если вы думаете, что кто-то будет над вами смеяться, ну не обращайте на них внимания. Как бы. вот, если вы боитесь, ничего страшного, это не больно. Вот Мне ставили ну, там вначале, может быть, чуть-чуть, а потом вы просто привыкнете и все. Как бы. Вот у вас стоят брекеты и стоят. Многим даже это нравится, и даже вам может понравиться. Вот мне в брекетах даже кажется, что мне даже идет. Мне нравится как бы, ну, я хочу с ними быть. Просто говорят, тебе не идет, тебе не идет, мне кажется, что это вообще некрасивые цвета, зачем вообще тебе брекеты поставили. Поэтому мне надо, может, у меня проблема. У них нет, ну, мы хорошо Потом вот, а потом уже будут все говорить, а как ты так красивые зубы сделала. Ого, у тебя такие красивые. Потому что мы брекеты носили. Вас, вот, скажем они все начнут тебе подходить и смотреть. А покажи брекет, а покажи это, а покажи то. Ну, как-то чуть-чуть, ну, как сказать, чуть-чуть волнительная. Для меня эта клиника уже стала, можно сказать, уже родной, можно сказать. И я уже к ней привыкла. Мне нравятся врачи, они добрые. Они хорошие, добрые, бежливые. Они классные, я бы сказала.